Всем привет, с вами Надежда Шедрухина. я рада видеть вас на своем канале. В этом видео мы поговорим о том, как YouTube может помочь продвижению вашего бизнеса. Я на YouTube уже три года, но свой канал начинаю только раскручивать. Было время, я вела парочку бизнесовых каналов, и один из них вы видите сейчас на экране. И канал велся. Всего 4 месяца за это время на канал, на канал да, увеличился с 300 подписчиков до 1300 подписчиков. И самое что интересно, автор не ведет канал уже 2 года, а видео набирают просмотры и соответственно подписчики растут. И я хочу сказать, что самое главное, что YouTube полезен абсолютно для любого бизнеса независимо от его местоположения, отрасли и масштаба. А перед тем, как мы с вами перейдем к теме нашего видео, предлагаю поставить лайк под этим видео и подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные э, видео для вашего продвижения бизнеса. И если вы ранее, конечно же, этого не сделали, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка в описании а, этого видео, там мы будем рассказывать об актуальных новостях, а, YouTube, раскрывать а, вообще все методы продвижения бизнеса в интернете, делиться фишками, а, методами, методами монетизации канала и также кейсами участников, ну и конечно много многое другое. Итак, зачем же использовать YouTube для продвижения вашего бизнеса? И зачем вообще стоит да, обратить внимание на эту видеоплощадку? И первое, на мой взгляд, что немаловажно, это одно из главных преимуществ, это то, что, допустим, да доступ к широкой вообще аудитории, размещение там качественного контента как раз-таки да, на этой самой популярной видеоплатформе открывает вам доступ к доступ к аудитории, которая да, иначе никак бы не узнала о вашем бизнесе. Ведь за месяц да, YouTube посещают около миллиарда человек. Вы можете да, устанавливать контакт с аудиторией как за счет собственного контента, так и через рекламу да, на других каналах. О том, какой контент снимать на YouTube, я расскажу в следующем выпуски следующий момент это рост доверия целевой аудитории и настоящие видео до да, от первого источника они увеличивают конверсию люди покупают у тех кому доверяют и исследования до да, показывают что лендинг в котором есть видео да, на которых человек э, рассказывает о продукте, либо о услуге, значительно увеличивается. Увеличивает да, вероятность э, закада, заказов, там, услуги, либо э, продукта. Следующий момент – это улучшение позиции в Google. Все мы знаем, да, что в поисковой выдаче Google отображаются не только текстовые страницы, возможно, вы замечали, но и видеоизображения, новости и книги. И, возможно, да, вы уже это заметили, что в последнее время на основную страницу выдачи попадают все больше и больше видео. И это доказывает, что Google считает видеоролики да, не менее полезными и важными, чем текстовый контент. Попробуйте да, использовать такую стратегию, допустим, что да, лучшие текстовые материалы вы дополняете видео и размещаете их на YouTube. Ссылки, да, естественно, да, из и описания ролика будут вести на ваш сайт, там, что как раз-таки да повысит авторитет ресурса. Включение видео на YouTube в вашу да, контент-стратегию сказывается именно на авторитете сайта и улучшают позиции в выдаче. А о том, как повысить авторитет сайта с помощью YouTube, вы узнаете на Telegram-канале. Ссылочку оставила в описании этого видео. И следующий момент – это базы подписчиков для рассылок. Еще одно преимущество использования YouTube для бизнеса и возможность создать э, список да, рассылок. Так вы сможете еще более плотно да, общаться со своей целевой аудиторией и делиться с ней вовлекающим, э, вовлекающим полезным контентом. Например, сейчас более актуальные рассылки в чат-ботах Telegram с использованием сервисов, как Whatshelp или Textabag, и у меня с английским, конечно, не очень, так что если произношу неправильно, сорян. И используя ссылки или инструменты при оптимизации видео, люди, естественно, попадают в вашу базу. И это очень простой способ собрать именно заинтересованную аудиторию. И а, готовность подписаться да, на рассылку – это и есть показатель высокой лояльности этой аудитории. В этом и есть преимущество использования YouTube для продвижения вашего бизнеса и привлечения лояльной аудитории. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также не забывайте, что в описании под этим видео есть ссылочка на телеграм-канал, где будет еще больше полезного контента для продвижения вашего бизнеса именно в интернете и в том числе на YouTube. А также пишите ваши комментарии, на какие темы э, вы хотели бы видеть да, еще больше роликов именно в продвижении бизнеса в интернете. До встречи в новых видео. Пока-пока!